Сравним среднюю зарплату в СССР и в России. Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о средней зарплате в России и в СССР, а точнее о ее покупательной способности тогда и сейчас. В журнале «Жители Нью-Йорка» в начале 80-х годов прошлого века была напечатана статья о том, что можно купить в СССР на среднюю зарплату 120 рублей. Давайте сравним данные из американского журнала с положением дел в сегодняшней России. Посмотрим, что можно купить сегодня на среднюю зарплату, которая составляет у нас в стране 30 тысяч рублей. Правда, у многих из нас возникают сильные сомнения по поводу достоверности официальной статистики. Ну, допустим, не будем учитывать и колоссальную разницу в стоимости ЖКХ. Итак, на 120 рублей в начале 80-х можно было совершить 2400 поездок на метро или другом виде городского общественного транспорта. Сегодня лишь 545 поездок в Москве, где цена одной поездки 55 рублей, 1500-1600 поездок в Новосибирске, где цена поездки 18-20 рублей, в других городах желающие могут посчитать сами. Этих денег в Советском Союзе хватало на 1710 стриж машин в парикмахерская, сегодня только на 125, парикмахерская канал класс На среднюю заработную плату трудящийся в Советском Союзе мог приобрести 150 чугунных сковородок против 39, которые может купить россияне. 24 утюга современных самых дешевых вы можете купить 15 штук. 2000 больших полулитровых кружек кофе против 1000 бутылок по 0,5 литра сегодня. 1091 штуку мороженого из Кимо российского вы купите только 600. Белого пшеничного хлеба 923 бухан. Сегодня 750 батов. 400 пачек сигарет с фильтром Ява или Лайк. Тогда и 333 пачки Ява и 90 рублей. Сейчас. 320 комплексных ужинов из трех блюд в советском кафетерии. Сегодня 115 минимальных наборов Макдональдс. Мак плюс картошка плюс кола. 118 бутылок каберне. Самый дешевый кадарнесс линеный классик в российских магазинах можно найти за 270 рублей. Их вы сможете купить 111 бутылок. Зато с водкой ситуация обратная. В СССР на среднюю зарплату можно было купить 33 пол бутылки московской водки. В сегодняшней России 83 пол водки московской особой по 360 рублей. Вопрос качества лучше опустить, так как это отдельная тема, где нужно обращать внимание в первую очередь на то, какой продукт сравнивать. Что-то, несомненно, в советское время было лучше, а что-то и хуже. При создании видео мы ориентируемся на ваши отклики. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на канале.